Иван-чай, напиток наших предков. В этом видео я не буду рассказывать о полезных свойствах этого замечательного продукта, который я уже пью достаточно долго, и он мне все больше и больше нравится, и я все больше и больше чувствую себя более здоровым человеком. Максимально подробно об Иван-чае по ссылке в этом описании. В этом видео я просто сравню Иван-чай алтайский, который вот я пью в последнее время, с тем, что я получил из... Новгорода из интернет-магазина. Не буду называть интернет-магазин, потому что, ну, может быть, что-то пошло не так. Может быть, я что-то еще не совсем правильно понял. Вот первый Иван-чай я покупал в Воронеже, собранный руками в небольших количествах в Воронежском заповеднике. Очень он мне понравился. Вот этот Иван-чай алтайский, он такой крупнолистовой получается. Приятно пахнет. Пью с большим удовольствием, многократно завариваю его, приятный цвет. То, что мне пришло из Новгорода, точнее из Новоросского интернет-магазина, выглядит немножко по-другому. Запах у него чувствуется прям даже через этот пакет. Пахнет, конечно, очень приятно, изумительно пахнет, но это другой Иван-чай ферментированы по-другому, приготовлены по-другому. Это гранулированные иван то есть, видите, здесь нет этих листочков, здесь какие-то гранулки, да. Видимо, как он ехал, очень много таких вот мелких, то есть, он такой, получается, немного пересушенный, Но как я это думаю, и очень много такой, как бы, вот пыли, здесь вот в пакете, поэтому я его уже заваривал несколько раз. Правда, если вот этот алтайский вам чай я завариваю ну, вот в таком вот чайнике с прессом, получается очень чистый напиток, ничего в чай практически не попадает, то вот этот чай я заваривал в таком вот, купил у таджиков. Классный чайник, хорошо держит тепло, заваривается хорошо. напитки очень много таких мелких частей, вот тут их не видно, они вот на дне осели. Не скажу, что меня это очень травмирует, но есть вот такой вот эффект. По своим вкусовым качествам, мне вот этот алтайский нравится больше. И даже вот по цвету. Посмотрите, вот так вот выглядит Иван-чай третьей заварки. Это вот третья заварка вот этого коронулированного чая. Алтайский, если бы я вам показал третью заварку, он был бы еще даже темнее. Чай можно пить холодным, горячим, теплым, каким угодно. Вот этот холодный чай, настоявшийся. Приятный напиток, очень приятный напиток с таким приятным э, послевкусием, но с алтайским чаем не сравнить. Вот хорошо, что я взял килограммчик на пробу, то есть этот чай гранулированный я продавать не буду, но у меня все таки такое ощущение, как будто он перележавший, ну то есть высохший уже дальше некуда. А вот это вот прям вот э, недавно собранный классный чай. Плюс я все знаю о производстве, кто его делает, где собирают и так далее. Все поддерживаю отношения с этими людьми. Хорошие ребята, солтая. Может, когда-нибудь туда сам перееду. Поэтому вот такой чай я буду продавать, буду покупать пока только у них. Если найду кого-то в Воронеже, с кем вот непосредственно можно будет контактировать и покупать ну, достаточно большие объемы, то есть меня интересуют 10 килограммовые мешки, Будет вообще очень классно. Пока, Алтай. Благодарю всех, кто досмотрел. Пейте вам чай, оставайтесь здоровыми. Всем добра и мирного неба.